такой наряд, думаю, хочешь померить, как тебе? Показываю лайфхак, как смотреть штемпельный блеск на монете. А ну. И номер какой. А четыре номер. Да. И она будет дорожать дальше. Мы в Одессе, и здесь можно встретить ну любые совсем монеты, так что давайте смотреть. Итак, ребята, привет! Я приехал в Одессу, и здесь Magic Money. Поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. Вот мы сейчас встретились, едем на стараконный рынок. Да, на барахолочку одесскую. И что, что ты знаешь про этот рынок, что можно рассказать такого? Ну, ну первое, начинается, да? да. Первое, что самое интересное, прям с машины можно делать покупки. То есть, ага. вот открываем окно и спрашиваем, вот какая-то хрень вам понравилась. О а чем там вот эти вот антикварные вещички, да, и сразу бросаем и по газам. Да. Mm -hmm. Не, просим посмотреть, короче, типа померить, померить, вот там кофточки еще. И все. Почему этот слиток золота у вас? Дайте, дайте пощупать. Да. Слушайте, ну вот, класс, класс. Вот уже начинается. Я здесь был, конечно. Вот там вот где-то вот монета Украины. Я встречал медную гривну 95 -го да, да, да. года. Вот здесь, да, как раз в этом месте мужичок находится. У него очень редкий... Мы сейчас к нему пойдем сразу, сходу? Нет, мы сейчас подъедем место, ну, стартуем оттуда, где все как бы нумизматы, основная масса собирается. То ага. есть, вот кто видит, запоминайте, вот как мы едем, вам надо ехать точно так же, по-другому вы не найдете. Слушай, вообще, лайфхак прямо. Да, сейчас доедем до места, где именно чуваки с монетами сидят. То, что, в принципе, Типа, как клуб... Интересно. А клуб коллекционеров отдельно завтра, да, в Воскрес... воскресенье, в ну, воскресенье день. Ну... Теоретически да, но в Одессе все, он фактически умер. Очень ленивый народ в Одессе, клубы не посещают. Ага, все ну... через интернет и на барахолочке. Но ну, здесь видишь, движ есть, прямо вижу людей да, дофига. Нормально. Слушай, что-то я как-то брал я рубль царский, когда начинал свое коллекционирование два года назад. Только канал стартовал, еще канала не было. А. Ну что, приехал домой, оказался не серебряный. Вот это все, мои воспоминания об одесской барахолке место занято. Ага. Вот здесь, вон они все тусуются. Оп, так, отлично. Так, теперь надо найти местяк. Все, можем, ну, короче, чуть-чуть попозже мы уже присоединимся, наверное, потому что сейчас не так интересно Редетные будет. машины. Да, да, да, да. Сейчас и покажем включение сразу с да, монетного. Да, местячок, и подойдем по этой жире туда. Отлично. То есть. много интересного. А что... Есть, тут по иностранным больше в основном, я просто О, по... А все, что по И что это такое, парусник? Ну, инвест монета России, очень крутая. Угу, инвестиционная монета России. Ну не то, что инвестиционная, она юбилейная, но она очень хорошо подорожала. Сколько она, сейчас примерно стоит? У меня 80 долларов, а там она... почему 80 долларов. Ага. И она будет дорожать дальше Ну, кстати, парусники есть отдельные люди, которые собирают эту тему И они себе и заграничные, и российские, все-все-все кладут Дело в том, что это Россия сделала посвященная 200 лет открытия Антарктиды и она станка печати, так называемых хотя я надеялся, что не это вижу, там, А, вот это типа заднее си да, сияние? это Его типа. не видно, короче, тут. Вот, это реально Оно бомбическая пок покажу, монета, там. она дорожает непрерывно. Ага. Был, в, была возможность у меня купить 2700 рублей, я uh -huh. уже Шара провтыкал. кто долларов. знает, ты знаешь, ты... Через три дня она уже стоила 3000 рублей, а сейчас он уже, пожалуйста, 80 долларов здесь. 80. Ты помнишь? 80. А? 80. 80, 80, 80 да. да. да. И, у нас ну, такая... История у нас была с банкнотами, которые 50 гривен с голограммой. Когда их перепродавали, их продавали там по 100, по 200, по 300, по 500. Да, потому что не понимали ценность. А потом, когда поняли, что все тысяча штук этих банкнот, она там сразу за 5000 гривен и сейчас уже за пятерку и не купишь. Да, то есть это 15. То есть по факту, ну ее продавали, реально можно было прийти так вот купить. Там за тысячу гривен ее можно было купить. Были шаровые да, моменты да, жизни. Да, да. Вот. Ну, видишь, э -э, я по иностранным не шарю, то есть какие. Ну, хотя есть и серебро. Единственное вот, недавно был в клубе у нас, в городе. И евро, 10 евро серебряные. И по деньгам стоят по курсу 10 евро за 10 евро. А это потому, что тираж небольшой, видимо. Не да, занимает. но чуть-чуть дороже там начали продавать. И они в, в, в обиходе были, то есть можно расплатиться как бы. Охрененно. Там 18 или 19 грамм я в прошлом ролике показывал. Вот тоже тувалу, черный флаг, тоже инвестиционная хорошая монета. Угу. Буквально недавно на канале ее показывал. А, ну, я посмотрел твой ролик по поводу инвестиционных монет, что это надо ну, долгосрочно. То есть, если хочется, чтобы как-то да. сейчас как, зафиксироваться. Да. Да. Сети, а это второй получается 20, -й 20 -й год года. да ага австралия 20 год я все серебро распродался сейчас конвестиционный вот по мне вчера нету. продалось вчера mm -hmm. продалось я не знаю подбивали не подбивали ну короче 1370 рублей. Okay. С, с одной грибы ну, это у прям наборы 50 чем-то просмотров Но пока стало он еще не скоро такая no, он еще уйдет скоро за эти деньги mm -hmm. а ту балу это почем примерно 700. 700 а это ну, обиходные просто, монеты просто, или что а а ж? За границей. Очень понравилось. у меня уже новый столик. Новый. Ну что-то есть такое обиходное. Видишь, как прикольно зафиксировали, чтобы не пылилось не это, Хотя в пленочку. Странно. Кстати, ты знаешь, вот так вот между нами девочками на твоем канале скажу. Рекомендую обратить внимание на этот набор. Просто больше... Да. Вот тут больше ничего не скажу. Просто вот это вот я сказал. Все. Рекомендую а обратить внимание. Тираж на у них И все. Больше ничего не скажу. Ты затарился а просто этими наборами, да, у тебя Нет, лежит а там что-то 500. Потом. Все потом. А, что тут? Ну тут по годам я сейчас смотрю ну, из таких, что у меня ничего нету. Самолеты прикольная тема. Тоже много кто собирает и на серии. Вот. но ну, я флора-фауну собираю. У меня не все есть эти. Пиджаке, сдул что-то, да? нет. Там где-то Николаевский. Ага. Это тоже ваш? А? Отдельный. О, это ваш? А а? Класс. А что-то это... было там? Пятерка, пять. А если помыть, будет вообще блеск. Ой, так тяжело мыть. это самое. Ну, да. Монеты Украины. А сколько стоит? Монета Украины. 250 тысяч который, который. Да, вижу, что... а ну интересно а что сейчас да. по ценникам Давай да, что а ну да, да мне надо. подожди я за мной в очередь меня сейчас нету. узнаем сцену у и тебя есть, я видел <свят> на канале у меня нет 200 200, а 200 там линий. Того, я просто ничего в одессе не брал мне надо монету монета такую. Блин, <свят> <мне> <свят> тоже, стартовать мне у тебя есть Монета Одесса, надо ну, посмотреть. Короче, споримся за монету. Аукцион. аукцион 210 Вот это оно тебе. Не, давай, давай так, 190, по ту сторону начал. Открой, давай посмотрим. Блин, 20 лет такие. Она тут это полирована. Да. Не, это не наш вариант. Ну да, помыли. Сейчас я покажу на видео будет, видно. Смотри, в целом для тебя интересно, больше, что, что еще здесь... Еще это Татеса, город Класс. Я посмотрим. В целом, что можно сказать? Интересно, мая, это тем, что здесь наши монетки. Одна, 2 копейки 5 копеек. Показываю лайфхак для всех. Как, ух, так смотреть. Да, да, прости, я курю. Но все равно. Да, это список, стоит... ребята. Мы с вами местами, тебя не Показываю лайфхак, как смотреть штемпельный блеск на монете. А ну. Включаете фонарик. на телефоне фонарик и подносите к монете, ищите лучик. Если лучиков нет, значит монеты что-то делать. Красивенькая, шикарная монета. Сейчас проверим, есть ли на ней штемпельный блеск. но Он, конечно же, есть, потому что она... Не, а, не а, видно здесь. Прокол... Моя теория не работает. Не на все монеты работает. Э -э ну ничего. Только на монеты не Magic Money. money. <laughs> да, если они волшебные, то все вам повезло Это прям новая бандура. Не мой. Ну хорошо. Ладно, надо брать. Сколько денег? Ага. 2003 А что за каталог? Где вы смотрели? А какого? 2003, да? 2006, 2003, да. Бонзура, ого, 500 гривен. 500 гривен, ого. Ну, так что там ее цены я 10 гривен 50. Ага. Не 10, а 50 гривен. Давай, сейчас подумаем. 50. 550 гривен. Так. Не 550, а что ты... 50, 450. 450. Ты что берешь? Монета Украины возьмет. Кто... Нашли сейчас. Нашли прикольный такой наряд. Думаю, хочешь померить, как тебе? Я такой, кстати. Мне кажется, великоват. Ну, мне кажется, она в отдельной немножко все-таки, да? Мне понравилось в Польше, у них есть отдельные стенды в музеях, там, где выставлены мечи. Мечи, доспехи, шлемы. И написано, что ты можешь прикоснуться к истории. Понятное дело, там стоят новоделы, но ты можешь реально одеть на себя вот такие латы, можешь одеть шлем, меч подержать, который просто реплика, сфоткаться. Потому что всегда интересно такая вещь когда ты можешь коснуться мне коллекционирование интересно тем что по факту ты можешь достать любую монету любой орден, подержать его в руках это не где-то там в музее за стеклом а у себя в руках а у тебя я да. недавно на аукционе может вы видели у меня прошла офигенный талер 1862 года я его в руках когда держу вот на видео вы можете еще раз посмотреть я э, ну, там у меня где-то на канале короче, бомбическая монета. И вот я просто был недавно в Титере, когда в музее, вот там лежали вот подобные такие вот э, в радужной патине шоколадные с таким офигенным блеском, именно зеркальным. И это ты видишь как музейный экспонат у тебя в руках. Это не Глаз. Ну поэтому я занимаюсь коллекционированием, и ты тоже, да, что да, можно прикоснуться фактически истории. к любым таким вещам истории. Как у слогана у Виолиты, да, прикоснись к истории. Да, кстати. Так, что тут у нас дальше? О, я вижу нашу украинскую тему. Смотри, 500 гривен. Глянь, какая красота. Здрасте. Здравствуйте. Ну что, 500 гривен, класс. У меня, кстати, такой нету. И настоящая, и не сильно перегнинутое Все, надо брать. Какой? А сколько? Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? 1000 гривен. Курс один к двум, да? То есть? В принципе, слушай, 18-й год, один к двум, это уже не... Я путь. разыграл на есть, канале. Класс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Монета Украины, фартовый коллекционер, все на связь. Что тут еще? У нас, кстати, здесь хорошо прям так видно, действительно можно посмотреть. А это Ровно, да? Это наши оккупационные, да, ну, конечно. Я знаю, что они были только в Ровно и в Киеве, да, производились? В Ровно был Ага. Я очень хотел себе банкноту когда-то своей кстар. Круто, круто, круто. Вот конвертика. О, это моя любимая банкнота, 5 гривен. Это в Канаде выпущено, кстати, для Украины, когда... А матвенко самый. Смотри, да, нормально к сохран слушай приятно. Я это кстати видел конвертик. Да, это был, там, конвертик. А, разошелся конвертик у вас наверное. Чем сейчас Может мы возьмем? 400. 400 матвенко. Мне нравится кстати здесь если посмотреть тут под углом тризубец показывается, да. Вот. Сейчас ты, давай на, на, на, на, на, на матвенко посмотрим. Вот под 90 градусов. покажи вот эту пятерочку. Да, уголки еще все будет. Уголки, вот и сверни. Да, я покажу как. Если посмотреть под углом, вот так вот, да, у нас тут вот три зубиц просматривается. Ну, где? Вот здесь вот. Посмотри вот так вот. Водяной это голограмма. Ну да, нельзя сказать голограмма, это просто такая печать. Да, защита очень слабенькие у этих первых. И кстати в одном из интервью дизайнеры рассказывали. А можете выключить музыку, пожалуйста? у меня это, защита дата видео ролика значит э, первые банкноты вот эти гривны а -а -а. они снимались э, средством для лака полностью банкноты и можно было нанести например на эту бумагу при принте другой номинал и вот действительно я проведел такой эксперимент взял гривну с снял лаком действительно снимается остаются самые простые там три зубцы такие эти ну, это как и бы история общеизвестная был да, хоть, да. гитарец и в, в Гонконге был фоймон с 800 листами неразрезанных банкнотов. Да, он их смывал и печатал э, местечковые районные китайские деньги. Давай дальше. Вот это интересная история. Но вообще, пересылать банкноты, брикеты запрещено. Вот в Китае, например, там парни ребята отправляли, тысячные банкноты. Зачем они нужны китайцам, непонятно. Ну, это... Нет. Ну, я понял, чтобы переделать. Режу, да, рассказываю, я, делают, чего Китай, я рассказываю, для чего в Китай отправляли огромные кучи наших банкнот, особенно вот эта одна гривна. А ну, расскажи. Заказ был у меня лично, мне подошел китаец и сказал, мне надо 500 блоков, 500 блоков это 50 тысяч гривен. В не, в брикетах. в брикетах, да, пачками я долго думал не мог понять нахрена так много это такая куча это ну я не знаю это огромный чемодан Ох ты в прессе миллиончик класс нечастное мне не думаешь что пресс посмотри а тут угол да, вообще за такой да нормальный угол ну, ну, ну вот два чуть-чуть да, да. Угу, угу, идеальная угу. банкнота у меня, у -у -у. У меня, у меня есть такой так у есть. в общем в китае есть на этих кладбищах, короче, у них там определенные ритуальные церемонии, они сжигают деньги. А банкнота 1 гривна это самая дешевая Точно. банкнота во всем мире. Капец. То есть у них сувенирные банкноты специальные для сжигания стоят гораздо дороже, чем наши гривны по номиналу. Ну, мы в Одессе, и здесь можно встретить ну любые совсем монеты, так что давайте смотреть. Китайский поддельный английский чекан. есть, ну, это оригинальный, 15 копеек серебро с четырьмя ягодами ну конечно же да это не оригинальная, это копия монеты по стоимости 500 гривен ну по ней видно что это не оригинальная монета конечно то что я выставлял там со ударением это подтверждение только подлинности здесь вот такие монетки можно встретить симпатично выглядит и даже по серебру что-то стоит 5 копеек это 94 год В последнее время их стало все больше и больше но это китайский крупный гурт алюминий все понятное дело подделка 3 копейки Действительно, дизайн такой монеты существовал, но они никогда не чеканились. Это довольно это пробная монета, которая, ну, как-то пробная, но и понятное дело, что только на, на уровне дизайна закончилась разработка этой монеты. Есть производство Китая, стоит дешево, можно купить спокойно, с бесплатной доставкой. Это делают это... в Пуэрте рико я знаю. На канале Magic Money можно купить оригинальную монету, 3 копейки. Но Здесь, кстати, видите, чекан Аверса довольно неплохой, симпатично смотрится. Действительно, при. Прямо хорошо сделано Патина, да, и wow. патину все состарили но этой монета не существовала это фантазия копейка 94 тоже интересная монета сейчас появляются и в серебре на виолите и не только в разных металлах последнее время их стало все больше и больше связано с тем что коронавирус людям нужен кэш люди вкладываются в доллар и кто-то выходит реально просто в деньги wow. это ки копия китайская пожалуйста можно тоже положить себя в альбом если у вас альбом коллекционер например хочет заложить дырку, Здесь пожалуйста. Китайцы. Да, китайцы делают. Что мы видим? Ну, есть оригинальные, там у нас бублики, есть э, соударения, ну какие-то действительно вот при, приятный стенд, где можно посмотреть украинскую обиходку. для, для если вам это близко, если вы Занимайтесь перебором, пересматривайте монеты, то прям вот так вот с подписями в холдерах, э, действительно прикольные вещички э, Вот с покрытиями металлов на самом деле, любую монету можно покрыть как бы в, при в заказе у золотой слой Ребята их золотом и серебром чем угодно покрывают, но мы видим здесь медию, вот, например, десяточка, вот, соударение вот, Прям, Мне кажется, про каждую монету может что-то рассказать, показать, какие какие браки. Я придумал для всех бизнес, кто хочет срубить бабла. Сделайте монеты из орг стекла. Вот, слушай, интересно. покрыта медью. Гляньте, интересно, видите, покрывается. Интересно, сколько она быстро стирается. 15 лет, то есть довольно давно. То есть это, ну, это сложно проверить, сколько ей лет, но да, если вам ее давно принесли. 92-й год хорошая монетка. А сколько стоит такая? 200 гривен. Видите? Гривна, особенно когда они в идеальном состоянии, когда в таком при, в приятном штемпельном блеске. Вы видели монетку гривна у меня, которая я вырезал из картонного набора. Конечно, это был интересный эксперимент, но, действительно, мне так захотелось положить в, в, к себе в коллекцию. Вот это, думаю, прикупить себе, потому что, действительно, прямо Торговать состояние цена приятное. Цена? Ну, будем сейчас торговаться, мы в Одессе. А сколько стоит? 150, чтобы подать. Смотри, вот Ох, 150, я себе. прямо сейчас заберу. И, наверное, даже по мне дороговато. дороговато. Нет, год. -й -й год. Ну нет, да. Ну как, если очень много потратить деньги, как бы, типа, я был в Одессе. Вот я ну... был в Одессе, купил монету ривна за 150 Да ладно, да, ривна за 150 гривен. Хотя блеск хороший, да, не спорю. Вот они все, пожалуйста, берите эти все. Дело в том, что сейчас просела нумизматика, и связано это с тем, что не просела нихрена нумизматика. Просто я говорил 100 тысяч раз, снимайте шоры, не занимайтесь, не играйте в одни ворота. То есть смотрите другие монеты, другие дорожают. Да, да, да, да. И вот так постоянно волнами, как акции разных компаний. Сейчас, например, просела Украина, зато стрельнула инвестиционная монета. Серебро, серебро стрельнуло в рост. Стрельнуло. Угу. Завтра серебро все забудут, отвернутся, вернутся обратно к одячке. Тираж миллион штук, в идеальном состоянии пойди найди такую монету. Они будут чищены и перечищены, но это уже не то. Так, Ну что, друзья, моя первая покупка сегодня на Тараконом. Начнем мы с простых, банальных, наших любимых монет 1 гривна в штемпельном блеске. Вы мне писали в комментариях, где заплатить а, новой десяткой. Вот у нас 140 и вот такую десяточку мы потратим и узнаем мнение, кстати, продавца, как ему такая монета О, Держите. должен сейчас взять эту монету в руки и начать разбрасываться, и кидать, так знаете, в обратку. Типа, что ты мне даешь? Это какая-то подделка. Вот, как как сегодня в аптеке да, было. Да, да. да, вот такая. Да, спасибо офигенно. вам за вам спасибо. монету. Да, вот, да, друзья. Я да, не было. забываю, что дали еще. Да. Еще да. меня угостили. <laughs> Это так. Чтобы я... Может я что-то еще прикуплю? Может там самая редкая какая-то монета еще в конце? Посмотрите, какие тут монеты. Я бы указал ваш адрес этого места, чтобы Серова вас нашли. 27, 27 если знаете. 27. А ну-ка, сейчас покажу. 27. Опа. Серова. Серова, 27. Так что здесь офигенные монеты, друзья. Кто в Одессе, заходите. Я думаю, и в, как говорится... И на Виолете можно найти конкретные монеты этого продавца. О, вот сразу. класс, Человек класс. Чувствуется. Самолеты и сразу раз, А вдруг сейчас кто-то возьмет за 25? Ждем пилота. А, пилот придет? На самом деле, кто самолеты собирает, кто корабли собирает, это подборка всех стран. И моя моя гривнечка. Класс, ну что, давайте полистаем дальше, что да, тут да, дальше? дальше. А эти почем такие в таком убитом состоянии? Это по 80 гривен. По 80 гривен. Угу. Что тут еще есть такое, что прям стоит показать подписчикам? Ну, вот есть непрочеканный, есть мощь непрочеканный, сильный как бы непрочеканный. Угу. Ну вот эта вот монетка, которая э, была продана в Лондоне на аукционе за тысяч фунтов, это копия этой монеты украинская коллекционная. Это у нас идут оливки, Вы сами лично перебираете? Да, лично И как вам? Нравится когда? Попадалось что-то прям? некоторые алкоголики они спички перекладывают с коробка в коробок. Мы как бы монеты перебираем. И не пить. И не курить. И что там? Английский чекан попадался? Английский только 50 копеек. А дисюлики? Нет. А вообще б, бывал, бывает, бывали, бывали десюлики английских шикан у вас? У меня нет? Нет. нет. Ах, нет я то так что. тоже хочу, у меня нету в коллекции. Пока ну, цена нет. на нее держится стабильно крепко. И растет, и растет да, потому что действительно редко. И пятерочки. повороты у меня. У меня есть с поворотом, у вас, наверное, тоже бывали, да? Забрали уже. Забр... Ну, тоже интересный брак, когда у вас поворот, и можно там да, от 200 гривен здесь продавать. Есть. Здесь так Обыч... все. 94 ну, латы, это Аверс, реверс, разные, Италия, Луганск. Ага, а эти, э, пятый год, э, есть 25 копеек? Нет, нет вот здесь нету, здесь нет. Они тоже довольно редкие да, хороший тираж. Три АМ, в основном, uh -huh. два два бам, четыре ягоды, с маленьким uh -huh. гербом. Упередно ну, все эти чеки, которые в те, а у английский чекан, китайский у нас есть, друзья. Да, есть, Так что будьте есть. аккуратны, если покупаете на, на каких-нибудь аукционах, типа, как это там, там вам могут фотографии да, прислать, а легко, потом... Да. За монету. Одна есть да, да, видишь? Есть. 2 копейки, отлично. Ну, слушайте, прям приятно посмотреть. От 500 гривен бумажный до любых разновидностей здесь можно встретить. Класс. Александр? Крупский. Крупский. 2004, 2004, 2004, 2004 это наша отдельно Не на отдельно, но то, что вот вышли, ну, вот буквально да, типа, в наборах попали. Там от, от 800 до 1000 гривен. За пару, да? Да. Ага, ну приятное состояние такое ну интересно в альбоме я не посмотрел если они в новых альбомах под них ячейки можно сначала то есть еще раз повороты а, повороты сколько здесь градусов у нас получается 45, угу. 45 и 180 градусов и по ценам они хоть приблизительно что так сориентировать 400... угу. Ну, 600 где угу. такой. У меня есть не непрочеканы хорошие. А сколько чекан такой стоит копеечки? То есть, он не хочется его продавать, потому что приятно, когда находишь где-то и не хочется даже оставаться, да? Ну, то есть, каждая какая-то цель. На аукционах они, кстати, немного набирают. Эти где-то 800 тысяч получается. Повор поворот двух копеек. Ну да, нужно перебрать. Представьте, я сейчас их попробую перебрать, потому что их вообще из оборота убрали, так что найти очень ну, будет брак, сложно. Да, видишь? По, по а сколько стоит? Ну да. Продается. Алюминий. Я хочу такое. Ага. Ну, mm -hmm. у, нее, у нее состояние почти... Не, обычно. Из оборота. Да, это с оборота. просто да. состояние я пытаюсь менять раскладываться в покрытую золотом, чистым. 10 копеек, покрытые честным золотом. Угу. У меня такие у меня такие могут быть. <laughs> так, это у нас пятерка, посмотрите, это то, что ты набор говорил, 2008 шикарный. Да, шикарный, а, а, просто ну, не раскрученные но, ну, действительно, я себе положил бы в коллекцию такие. Да, И посмотрите, да. тоже наборные монетки, гривны, ну, приятно. Я не распаковывал наборы еще такие, не знаю. Мне нравится, кстати, О, обрати внимание, отличие широкий кант и узкий uh -huh. кант. Видишь? Uh -huh, Я uh -huh. широким все набрал, все какие были. А они почем такие вообще идут? 450. 6. Просто, ну, uh -huh. реально бросается в глаза именно на стороне реверса широкий кант. Кант. Кант. Офигенно. Вот широким кантом она смотрится мощно. <связывая> <Именно> мощный <связывая> Владимир. Именно. Это еще черт, я уже показал. А это... а это просто в сохране? А выкус, да, мы видим? Выкус? Да, с а, а эти что? Сохран. А, приятный сохран. И... Видите, классно смотрится холдер беленький прямо в таком небольшом альбомчике. И смотрится хорошо. И можно подписать. Видите, у вас не подписано. Можно даже распечатать и наклеить. Да, Чтобы да, было потом. поворот почти 180. Сколько денег такой ориентировочный? Это где где-то 350 гривен. Угу, 350 поворот. гривен, это а шара вообще. А выкусы почем? Выкус 700. Угу. Ну, кто эту тему прям близко ну, собирает? такой, поворот интересный. Да, ну, мне просто... Да. 96-й, крупный, наверное, да? Или мелкий? Это мелкий. Я, почем? Я взял за 800 продал. Но сейчас они, может быть, от состояния, конечно, зависят еще. Где-то, ну, от 800 до 900 где-то А, что это за копейка? А, китайский, алюминиевый, да? Ну, да, да. А, прям так просто блестел с той стороны, я не не, не, я не понял. Ага, класс. Все. Семьсот гривен. 700, Боже, такой красивенький, да, прямо. И главное, обычно 100? они скрывают, знаете, их пачкают, царапают, чтобы. Это это, а ты это... Ты знаешь кто принес Я тебе скажу, ты его знаешь, Лаврик. Понятно. Да, это и в ящем Диме привет. <связь> Лаврик, цимбалы, вот эта обиходка. Ой, Сашка а... уехала, <связь> забыл. И... Вилки Мне забыл. Это так понравилось. А, Что а, такое гривен 150, это, это же забр... У меня было ЕБ, забрали за 500 гривен сделано. На... Китай, но ну, один к одному. Вес даже. Вес даже. Вес же каждый... ну, это не... что такое? Прямо... Это Тегибка, это ценится банковская. из этих гибко. Он же мало год. был, потом на повышение пошли. И номер какой? А 4 номер. Да. Ну тут не Сколько так. Сколько стоит такой? 450 гривен ну, само... за дачи... дачи... Кто-то закатал, это, это вы? Мне, вы? Это а, делал. Ага. Думаю, в Одессе, мало ли, все а люди ну, взроблять. Это... С автографом Тегип ко мне. А... Прикольно. Вот это, конечно, да, это интересно. Сейчас же по онлайну можно будет заказать. Вот такие? Да, только не ага. И все, почему сейчас десяточки такие? 15 просто последний Рольчик, да. ну да да только появились блин я взял ну, дорого 500 бери, бери. смотри какая штуковина пепельница да да я смотрю была... да, да. давай делай угодно давай давай давай давай давай давай давай давай давай это давай давай давай то давай давай давай давай давай давай Друзья, спасибо, что посмотрели мою первую серию вот такого похода в Одессе по барахолке. Пожалуйста, поддержите лайком, напишите комментарий, если у вас, возможно, какие-то есть вопросы. Подписывайтесь на канал Magic Money. И совсем скоро новый выпуск. Пожалуйста, поддержите лайком для алгоритмов YouTube. И скоро выйдет второй выпуск этого, можно сказать, сериала про барахолку. Всем пока!